Итак, друзья, как вы уже видите, у нас сегодня в эфире обзорчик на недавно вышедший средневековый слэшер под названием... Под названием... Название у него достаточно сложное, чтобы мне его выговорить, так как вы, ребят наверное, все знаете, кто меня давно смотрит, что у меня с английским проблематично. В общем, название ему... Как переводит переводчик, ну, если на русский ставить, это морда, а если по буквам-то, то перевод, значит, дословный это МОР ДХАЮ. Ну, грубо говоря, Морд Хау, как я его называю. Давайте, ребятки, поиграем в этот средневековый. Слэшер. Главное его преимущество в том, что здесь можно рубиться против других игроков и вместо пушек автоматов у нас будет вот такая вот броня, у нас будут всякие топоры, дубины, мечи и прочие-прочие вещи которыми мы будем, собственно, воевать. Давайте коротко, быстренько пробежимся по интерфейсу и глянем, что у нас здесь показывается. А, здесь у нас идет самое главное окно, в котором мы сейчас находимся, да, а, в котором нам показывают некоторую статистику. То есть тут приветствие, ну, тут нам а, показывают завершите и, и получите разовое вознаграждение. То есть это окно задач, да, своеобразное. Далее можем мы эти новости скрыть, можем также показать. Это у нас, собственно, клавиша входа в бой То есть мы уже будем подыскивать себе определенную игру Определенную боевочку Дальше, ребятки, смотрим, да Следующая клавиша Это у нас оружейная В которой мы можем, так сказать, кастомизировать нашего персонажа, за кого мы будем играть. Есть вариант выбора из готовых персонажей, то есть уже с определенными характеристиками, да, то есть видите, они уже все собраны, выбирай и, как говорится, ступай и унижай. Все, больше лишнего ничего делать не надо, но также можно сделать нового наемника, введя его имя. Давайте попробуем сейчас это и сделаем, да? То есть мне прям хочется попробовать создать что-то свое. Вот такого вот нам бича дают, которого мы будем обвешивать всем необходимым. То есть мы можем... Какой здесь офигенный сочный перевод, ребятки. Головка у нас. Не голова, а головка. Я сейчас упаду. Ладно, ребятки. В общем, на голову бы одеваем какой-нибудь шлемак. Тут я вижу, что у нас какая-то шапочка непонятная. Ну, видите, много чего закрыто. И закрытый, естественно, мы выбрать никак не можем Ну, потому что это, скорее всего, будет открываться со временем Но пока выберем то, что есть, друзья э, Вот, все равно у нас будет преимущество в скорости Тут видите, какой баланс То есть, и либо скорость, либо э, доспех Если у меня не будет доспеха, я буду очень быстрым, очень очень шустрым парнем Которого будет сложно догнать А, соответственно, если так, такого персонажа делать Конечно же, должен быть какой-нибудь лучник Чтобы у меня был лук Шея, друзья, ну тут у нас варианта выбора немного, а, одеяние рабочего, что мы здесь можем выбрать, ну тут все одни тряпки, друзья, ну и латный самый такой базовый доспех, да, мы можем уже его в латный доспех одеть, я все-таки хочу пока а, по первости испытать персонажа, который будет одет в, в какую-нибудь броню, но брони я вижу здесь вообще немножечко, так, от нас голые плечи, и больше ничего и нет Хотя из вариантов готовых персонажей Можно было выбрать людей Которые экипированы были по максимуму Тут видите, можно всякие варианты выбирать Но у нас пока этого нет Создавать своего гладиатора Так, дальше давайте смотрим Торс, э, латный доспех Плечи мы поняли, что нет ни хрена На руки нам одеть тоже нечего Так, э, я все-таки думаю Так, сейчас я пробегусь Посмотрю, что у нас здесь получится Ребят, заранее извиняюсь за свой голос, я немножко проболел, до сих пор никак не проболеюсь, вот, так что приболел. Скоро, думаю, все это пройдет и нормализуется. Ну, а мы дальше выбираем, значит, талия. На талию можно одеть юбочку какую-нибудь, да, вот такие вот лохмотья. Так что нам, естественно, прибавлять чуть-чуть прям защиты, но прям вообще незаметно. Латы, юбка. Грубая латная юбка, черт, одни юбки, да, лучше я буду, наверное, в шортах тогда, потому что разницы от этого я вижу никакой. Дальше смотрим, талия, ноги, шорты рабочего и штаны, Шорт... давайте-ка я выберу, наверное, шт... а вот есть, кстати, чулки всадника, прикольно, да, и больше ничего нет, так, чулки с наголенниками, так... Дальше, что? вот они, грубые бриджи, вот это мы и возьмем, мы же немножко бронированного чувачка создаем, да, давайте мы еще его кастомизируем, в общем, ребятки, давайте по-быстрому я сейчас это сделаю, чтобы слишком много времени у вас не отнимать, сейчас посмотрим, что у нас получится, снаряжение никакое, подожди, он что, у меня руками что ли будет махать? Давайте посмотрим, все равно какое-нибудь, да что-то базовое есть у него, какая-нибудь палка, ковырялка, нету, да, ничего. Я так понимаю, здесь у нас уровни, мы будем открывать уровни и будем брать какое-либо оружие. Так, ну да, это персонаж у нас такой, на случай, если мы будем играть и прокачиваться, да. Ну, наверное, ребятки, вы поняли, да, смысл... Так что я вас, наверное, долго мучить не буду вот этим всем. Потому что это реально заморочиться Можно хрен узнать, на какое время. Давайте-ка я просто... Ну, пусть мой персонаж будет. Я выберу просто определенного бойца. Определенного, который нам тут доступен был да, до этого. Давайте выберем. Вот они здесь. Выберем какого-нибудь защитника. И уже начнем, попробуем поиграем. Потому что это я тут долго проговоряюсь. Давайте выберем вот этого Бриганда. Бригант его называют. Он у нас, смотрите, что-то среднее между латами и скоростью. Так, мечник, да? Ну, если что-то среднее выбирать, то, наверное, лучше... Так, так, так, если у нас это не лучник, то, наверное, лучше, чтобы какой-то он был более-менее бронированный, да? Так, налетчик у нас, да, то есть по скорости и по броне неплохое идет у нас, да, то есть, ага... Ветеран идет у нас по броне отличный Ну что ж, давайте, собственно, выберем того чувачка, который у нас был изначально, ветерана И попробуем поиграть уже им Так, да, ребята, давайте быстренько еще пробежимся Вот это меню игрока, здесь у нас доступна наша статистика, которую мы проводили в боях То есть все наши данные здесь запишется, все укажется И тут наши уровни также указаны Ну что ж, значит, мы так изменить можем знамя Uh, ну нам это тоже не критично, друзья Так, ну что ж, идем дальше Значит, смотрим у нас настроечки Я тут подогнал уже настройки видео под свою конфигурацию своего компьютера Вы же подгоняете под свою У меня компьютер слабенький Каждое видео про это говорю, ну ладненько Не будем долго заострять внимание Думаю, здесь тоже, ребятки, можно разобраться Нас интересует геймплей и разное Тут у нас всякие uh, официальные, неофициальные веб-сайты Ну это выйти, это понятно Ну что ж, давайте уже попробуем в бой зайдем Какой-нибудь найдем себе матч и поиграем, да, то есть на, у нас э, доступна тоже, только локальная игра, на той версии, на которой мы играем. Так, тут, я так понимаю, выбрать ничего нельзя, поиск, так, а если в каких-то разных серверах, нам тут тоже, наверное, не дадут ничего выбрать. Так, да, не дают, был бы уже поиск давно активирован. Ну что ж, тогда ладно, идем э, в, в локальную игру и попробуем просто повоюем тогда с ботами. Я не знаю, давайте выберем вот эту крепость и повоюем тогда в крепости Так, у нас смертельный матч, да, количество ботов поставим побольше Ну, давайте не будем слишком сильно перегружать Поставим штучек, ну, допустим, 6 ботов и против них уже повоюем Да, или давайте лучше с десяточку сразу, чтобы был лучший эффект, больше у нас было народу Ну что ж, давайте в бой Так, так, так так, что-то не понял. Ага, вот начать игру. Начать игру можно нажать вот на эту клавишу. Так, мы выбрали карту, мы выбрали 10 игроков. Все, погнали, друзья. Сейчас загрузится и продолжим. Итак, мы попали в игру. Я уже определился, что я буду играть. А, так, можно, кстати, ребят, тут же выбрать своего готового персонажа, который, наверное, будет биться на кулаках. А почему бы и нет? Давайте сначала выберем какого-нибудь... А пехотинца, негодяй, инженера, или я как хотел, ветерана, да, ветерана. И сыграем, попробуем им. Все. Чтобы нам войти, нужно нажать на левую кнопку мыши, да. Все, мы в игре. Да, то есть у нас есть блок на правую кнопку мыши. Это мы блокируем, да. У нас есть удар стандартный, вот такой вот размашистый. Вот это у нас арбалетчик, я так понимаю. И он нас пытается нагнуть. И у него это неплохо получается, ребятки. Можно парировать удары вот так вот да да то есть мы можем вот так вот главное вовремя это делать да блин вот меня завалил этот арбалетчик ну ладненько сейчас попробуем еще разочек так так так тут нам показывается куда нам наносили удары да ну что ж выходим так у нас крепость давайте-ка так наш персонаж может бегать это на shift так это у нас блок на правую кнопку мыши раз так не успел это я отбил так, это я не успел. Так, у нас еще есть прыжки. Не надо, не надо забывать про прыжки. Так, никого не достал. Так, тихо. Тут что-то какое-то месиво прям. Так, так, так. По кому-нибудь бы попасть. Машем тут дубины очень быстро. И нас зарезали. Просто в спину зарезали. Так, надо занять выгодное положение какое-нибудь, друзья. То есть у нас тут так вот все. У нас, значит, на правую кнопку блока, а на левую у нас атака. И вот атака у нас зависит от того как мы, куда мы нажмем, да, я так понимаю, если мы жмем, вот сейчас, вот я не понимаю, вот у нас в центре, видите, какие-то стрелочки, это, я так понимаю, откуда будет замахать идти, да, вот там вот у нас один спрятался, давайте к нему быстренько подбежим и сходу прям зарядим ему в голову или в спину, вот у него быстрое оружие, это клинок, да, он быстрее намного, чем дубина, так, идем дальше, ищем себе соперника, так, вот вон у нас замес, давайте-ка вольемся туда, ворвемся. Так, тут у нас что такое? Один голый стоит. Так, сейчас как я с размаха-то тут дам кому-нибудь, а? На, получай. Тут надо, да, ребят, еще делать так, чтобы э, цель была в центре. На, получай, на. Сейчас я своим кувалдометром тут вас всех ушатаю. Короче, ребят, беспредел. Играя просто с ботами, если были настоящие игроки, то... Было бы гораздо сложнее. Вот он сейчас пытается, да? Пытается, да, мне что-то сделать. Так, что-то я, похоже, не достаю. Блин, опять не достаю. На, держи. Они, ребят, тоже парируют, да? Хоть и... Хоть и у нас это компьютер, но он... они парируют удары. Хотя бы так. Тут можно потренироваться, прежде чем выходить в нормальную битву. Так, давайте выходим в боевочку. Я сейчас, наверное, возьму своего рука... Рукастого чувачка. И мы попробуем им сыграть. Так, что тут такое, ребятки? А, что не поделили? Так, отошел. Так, тихо, тихо ты, я ж тебе помог. Я тебе помог, а ты тут что сразу налетел-то, а? На-ка, подержи по голове, оп! Блин, опять не успел, ребят, никак не могу привыкнуть Надо, ребят, на самом деле привыкать, как парировать а, правильно атаки Как-то плохо у нас это пока получается Интересно, я могу упасть? Упасть я, ага, я упасть могу и сразу же смерть, то есть в непонятной яме, друзья, лучше не падайте, потому что это явная смерть, просто упадете и ничего хорошего. Сейчас мы в режиме зрителя, но я не хочу в режиме зрителя быть, я хочу в, рез... в режиме участника. Да, ты куда побежал? Ты меня не видишь, что ли, сзади? Как он бежит? А, так попал сразу двоих. Ага, оп, тихо, тихо. Ох, ты еще один лучник, а? Откуда у вас так много? А? Тихо. Тихо, дай-ка я размахну сейчас. Да, блин, тихо. Да что ж ты будешь делать-то? Я думаю, пока я размахиваюсь. Так, нажмите Б, чтобы изменить что-то там. Ага, ну-ка, давайте я попробую своим алкашом выйду. Так, скорее. Ага, вот он мой алкаш. Давайте попробуем им сыграем. Раз. Кто на меня? Что у нас как? Руками, интересно, будет он бить? Хоп. я думаю, очень даже, очень даже эффективность плохая. Так, вот видите, я сейчас немножко разбираюсь, да? Так, интересно, можно отразить атаку топора кулаками? Я думаю, что нет. Красная, смотрите, это у нас полоска здоровья, а желтая у нас это стамина наша, да, то есть это наша выносливость, которая нам позволяет наносить той или иной мощности удары. Так, ну давайте еще раз попробуем своим кулачником. Он, по идее, должен быть очень быстрый, он, по идее, может куда-нибудь сбираться, да, то есть тут есть вот такие вот выступы. Я бы, наверное, сейчас лучником сыграл для разнообразия, так... Вот тут у нас чувачок, так, давайте-ка мы сейчас на него, оп, он, ага, он идет, ну-ка давай-ка ему нафигаем, на держи-ка, ага, ах ты, он нас сразу заколола. не, неинтересно, друзья, бегать совершенно голым, без всякого шмота, лучше, конечно, в какой-нибудь броньке, так, давайте мы попробуем, выберем кого-нибудь другого, я все хочу попробовать лучником, то есть охотником сыграть, как это будет, давайте-ка попробуем, так, вот у нас лук, тоже на, на левую кнопку мыши мы натягиваем, значит, тетиву, и стреляем, да, как у нас стрелять, интересно Так, что, я попал? Повреждение. да, попал, друзья Мне кажется, лучникам очень даже интересно Играть, но надо Тоже меткостей потренироваться Ага, видите, они, персонажи Перемещаются, постоянно, да Так, кто-то сзади Меня уже бежит, надо перемещаться, перемещаться Перемещаемся, друзья, так, сзади бегут Бегут, у меня, в принципе, должна быть выносливость Тихо-тихо, так, ну у меня же ведь Есть оружие, да, у меня же есть Какая-то пушечка вроде, да Тут можно как-то переключаться? Нет, когда то например, лучником? Я помню, что у них есть ножички. Но, их, к сожалению, не получилось. Так, давайте идем еще раз. Так, все, я лучник. В голову. Да не попал я в голову ему, не попал. Так, и приходится нам убегать. Ну, а бегают они, как видите, нормально. Так, там предлагают мне выбрать оружие. Да, блин, вот он, он сейчас вытащил оружие. А мне как вытащить оружие, а? Так, подожди-ка. Что, у меня всего две стрелы, что ли, было? А, на ролик это тоже мы делаем удары. То есть мы можем ногой... Так, мы можем, значит, на ролик тоже наносить удары. Я так понимаю, уже у нас конец, конец матча или что? Да, то есть мы видим статистику а, победивших. Кто у нас набрал определенное количество очков, а, тот и победил. Ну что ж, давайте дождемся загрузки следующего уровня и продолжим. Итак, друзья, вот мы и в следующей миссии. Мне предлагают выбрать сторону, то есть либо за красных, либо за синих мне предл предлагают сыграть, но наблюдать на меня точно не буду, давайте-ка я буду тогда за синих, потому что это более приближенный ко мне цвет Ну что ж, ребятки, у нас в, в эфире опять Мордхау, как я и говорил, я точно не знаю, как правильно переводится, но я это называю Мордобой и Хаос где все друг друга месят рожи без какой-то определенной на это причины. Так, ну что ж, мы попробовали, значит, поиграть охотником. Мы попробовали поиграть, значит, за нашего алкаша. Давайте все-таки попробуем на за нибудь защитника, кто более бронированный. И что по -по -по -по он нам сможет показать на поле боя. Ну что ж, выходим, там у нас уже месиво. Нажимаем и врываемся в этот а, кровавый мясорубный а, сл слэшер от первого лица. Так, ну что ж, где наши враги? Кто нам сможет что-то противопоставить? Где у нас замес? Ага, вон вижу там, ребятки, месяц. Так, у нас, значит, щит на правой кнопкой мыши. Кстати, вот этот чувак со щитом, он постоянно может держать щит. И держать его вот так перед собой, чтобы никто... Я думаю, не нанес удар, но что-то слишком много как-то чуваков на меня набросилось, а? Это, я так понимаю, командный бой, и мне нужно придерживаться команды, да? Где моя команда? Моя команда синик, да? Месят моих, как-то прям жестко аж, на, получай Так, так, так, ну-ка давай-ка попробуем бежать Ага, мои подошли, да? Мои подошли, так, бесим, месим красных Так, подожди-ка, давай-ка расшатаем их по-быстренькому Отлично, пацаны, такое ощущение, как будто в прошлый раз я здесь вообще один воевал Так, блокирую Так, тихо Так, блокируем, тихо Нанесем же ему кроварный удар в спину, так у них, по-моему, все однотипные тип, -тих -ти. так, тихо, тихо Так, тихо-тихо Главное, не пропускаем удары Тихо-тихо Что-то прям давление пошло какое-то жесткое Так, поможем нашему чувачку Так, вот так вот можно контролировать То есть мы, по сути, куда наносим удар По факту там и принимает наша цель То есть если мы промазали по ней Центром нашего экрана по цели То значит у нас удар ушел в молоко И никакого урона сопернику не нанес Ой, ты какой месиво Пустите меня куда-нибудь сзади так, так, так, надо как-то немножечко, я же как-то один здесь интеллектуальный персонаж. Надо как-то сзади хотя бы подходить, да, и ломать им кости. На, держи. Так, прорываемся, прорываемся. Ни хрена у них шрамы остаются. Вы видели, как красочно все это здесь реализовано. На, держи. Так, еще один готов. Блин, да что же меня тоже зацепило. Ну что ж, сейчас мы встанем и решим вопрос. Так, давайте, ребятки, надо прорваться, я так понимаю. Давайте вы мои пустоголовые. Я знаю, что у вас получится не хуже, чем у меня, потому что я только вторую каточку в этой игре вообще играю. Вот они красненькие. Ну что, они ждали, да? А что вы так сразу резко атакуете-то? На, получай. На, тихо. Он обходит сзади. О, тихо, тихо. Парировать, парировать надо. Да что ж ты будешь делать-то? А? Я по кому-нибудь сегодня нанесу. Уд удар нет вообще, так. Да что ж у вас как много-то вас всех не сдержать никак. Так, так, так, да что ж мои-то не подбежали, меня не поддержали, подсаки вы где? Ну ладно, сейчас попробуем начать заново. Давай быстро на помощь, на помощь, наши сливаются. Смотри, как наших продавливают. Интересно, от чего тут зависит победа? Так, ворота, ворота, открываем ворота, от открываем ворота по-своим. Интересно, можно здесь дамажить? Что ж вы его никак не можете завалить, да? На, держи, это какой-то прочный. Тебе Сколько надо ударов, чтобы ты вылез? Так, все, ребятки, ох, как их тут опять напором-то идут, а? Напором пошли, давай сразу же одного. Тихо Тихо Тихо Да что ж я пропускаю-то, а? На, держи На, держи Отлично Одного заваншотил Так, давайте дальше идем Что-то у меня как-то прям не хило, так досталось этого типка Так, на, держи На, на, на Поточнее, надо поточнее удары Поточнее Так, осторожнее меня, меня могут так вырубить Осторожнее Во, отлично, отлетел как это они быстро, мне кажется, резаются, да? Я что, по своим тоже могу бить, что ли? Головы летят Нет, это был враг если я выбрал себе такого мечника, мои все, что ли, мечниками будут? Так, да что у вас так много-то, а? Дайте я пройду. Тут, ребят даже можно ворота ломать, как видите. На, держи. Блин, надо блокировать иногда. На, держи. Так, со спины. Тихо. Да тихо ты. Да блин. Оп, успел. Оп. Оп, оп. Заблокировал же я. На, держи. Еще один. Тихо, блокируем его. Да, ребятки, если мы умеем блокировать, мы дольше живем. Если мы не умеем блокировать, нас задавят рано или поздно. А если я буду постоянно щит держать, они же в его не пробьют. Чё ж вас так много-то, а сколько вас можно... Вы видите, сколько я держу их, а? Есть определенные преимущества у мечника, вот которым я сейчас играю. То есть он реаль... нереальное количество повреждений может выдержать. Вот сейчас его меня вырубили, потому что... Ну сколько можно мне держать? Я и так тут стоял, хрен его знает, сколько времени. Ну что ж, давайте, ребятки, дальше. Мне прям нравится за этого танка играть. А вообще обалденно держит, короче, он это все дело. Ну что ж, просто стоит выставить на правую кнопку щит. И он, кстати, может щитом еще, мне кажется, вот так как тараном, да, сбивать. Я сейчас что-то, кстати, бежал. И прям прикольно было, да, раз. Нет, не может. Все, ворвались. Кто по мне вдарил, а? Кто где? Что-то я никого не вижу. Так, давайте-ка там сзади, те, кто подбегает, попробуем расшатать. Так, меня сейчас вот сзади, все, ни в коем случае не надо, не надо подставлять. Потому что мне ее просто могут раздамажить. На, держи. Так, все, пошли, пошли, пошли. Прорываемся, прорываемся. Так, я бы сейчас сзади подошел, а. Так, вот они реснулись. Слишком близко к возрождению врагов. Отступите. Мне предлагают отступить. Так, так, тихо, тихо. Что-то меня закрутило. Меня прямо жестко закрутило. Нас прямо расшатать хотят по всей округе. Так, но мы не позволим этого сделать. Мы не позволим супостату победить. Так, давай-ка отходим, блин, все, отошел совсем до конца Ну что ж, ребят, вот такой вот мордха у нас получается Мордобой и хаос, черт его подери Так, ну что ж, ладненько, давай, я не люблю смотреть, я люблю участвовать Что, у меня жизни типа закончились? Выпускайте уже меня Кстати, ребят, танком дольше можно держаться гораздо, но это мои наблюдения Ну, урон, конечно, он, мне кажется, на мой наносит этой дубинкой гораздо меньше, чем если мы, допустим, каким-то мечом деремся Так, когда мы наносим удар и встречаемся с оружием врага я, насколько знаю, у нас вроде бы как бы... Так, мои сзади меня присут, не дают мне нормально отступить. У нас вроде как, считается, как будто мы заблокировали удар и, и тот, и другой. Надо поэтому заново размахиваться. Так сказать, краткий, ребятки, водный курс по тому, как нужно биться в этой игре. Я вообще иногда машу прям на обум, просто чтобы по кому-нибудь попасть. Иногда попада попадаю, иногда не очень. Так, все, немножко отбились стамины накопили. Я вот не обращаю внимания на то, как у меня копится полоска стамины. Вот когда я бегу, она чуть-чуть тратится понемножечку, правда. Давайте-ка моему сейчас нафигарим. Так, я вот что-то так не пойму. Можно мне... Да, можно, ребят. Тут и по своим тоже огонь дружественный есть. То есть, если ты промазал по врагу и попал по своему, то ты сам дурачок. То есть, сам своих же, ребят, а, завалил. Так что нужно очень быть внимательным, как наносить удары. Так, ох, какая толпа прям вкусненькая, а! Вот почему нельзя на их, на их сторону Надо нам просто, я так понимаю, надамажить А убив большее количество людей Да блин, а я так знал Вот он на меня прям согрелся и все Срочно выбегаем Срочненько, пока не расшатали всех Ну выпускайте же уже меня, черт У нас вечно стычки появляются получается где-то на центре этого лагеря Так, надо мне лучник лучника для Разнообразия выбрать и пострелять в них. Так, так, так Сейчас на меня по-любому кто-то отвлечется Тихо, тихо, ребята, тихо. Ну чё ж вы какие резкие-то, а? Дайте мне пройти, что ли. Да не надо, не надо. Не попадешь, Да блин, допинал меня, гад. Кстати, да, тут помимо оружия можно еще как-то ну, руками-ногами драться. Но я так думаю, что это а, на нажатие на ролик, да? Нет, это у нас на ролик, когда мы прокручиваем. У нас просто разные удары. Так все, идем, друзья. У нас тут прям прорыв нет, хотя уже никакого прорыва нет. А одна гора трупов. Ладненько. Представляете, я себя там поставил 40 человек. Тут такое место его было. Как же по вам попасть, -то, а? Я вот реально по своим хорошо попадаю очень. Плохая из меня поддержка. Так, победа, победа, друзья. Да, первая моя победа в этой безумной мясорубке. Так, сколько мы на дамажей, давайте смотрим. Вообще, маленечко, я так понимаю. Я чуть не на последнем месте по очкам. Ну что ж, давайте ждем следующую карту и грузимся и пробуем дальше. Итак, следующая миссия. Давайте-ка я, как обычно, играю за синих. Выбираем сторону. И сейчас давайте попробуем кем-нибудь другим сыгранем. Кем бы мне сейчас сыграть? Так, давайте, защитником мы пробовали с этой сбуловой Охотником мы пробовали. Рыцарем, что ли, попробовать? Но он тоже такой же, мне кажется, как защитник. Тоже такой же неуклюжий. Но у него есть меч, но у него нет щита. Давайте попробуем рыцарем, как он ведет себя в бою. Мне прям интересно. Ну все, врываемся. Значит, у нас вот такой вот замок средневековый, очень интересный. Где мы будем сейчас разворачивать наши баталии. Так, так, так. Ну что ж, ребятки, пожелайте мне успехов в этом бою. Хоть я и дерусь, правда, с ботами, но ничего страшного. Нам надо же на чем-то, на ком-то тренироваться. Так, как вырваться-то? Куда врываться? Все, в ожидании игроков. Я появляюсь в какой-то халупе. Ящики, интересно, можно ломать? Мне прям хочется сразу посмотреть, что в ящике по привычке открыть. Так, у нас только есть меч. А, у нас вот это парирование, то есть, когда мы со щитом, у нас м, на, при нажатии кл клавиши правой, у нас всегда держится блок, мы можем всегда отражать удары Так, на что у нас? Ага, мы вот так даже можем брать, смотрите, мы другой стороной меч даже можем взять и вот так вот махать И охренеть, а? Это, видимо, тогда, когда у нас оружие сломается или что? Так, открываем мы клавиши на Е, на F, да, ребятки, у нас пинок, я тут, да, недавно задавался вопросом, как же делать-то пинок, а? Где у нас все? С кем воевать? А в ожидании игроков. А вообще будет кто-нибудь? Или я здесь один буду? Или я здесь совершенно один? Когда все загрузится то Я же не реальных игроков жду. А всего лишь навсего ботов. Так, где вы, ребятки? Я пока тут замок исследую. Так, Не, ну без ботов-то неинтересно. Нужно с ботами воевать. Так, это у нас такой резкий, резкий удар. Так, на С у нас что? Это у нас какие-то, я так понимаю, эмоции. Так, ну что за, что за безобразие? Где у нас враги-то все? Так. Вот так вот мы можем сюда спрыгнуть. Может мне их надо просто бегать, искать или что? Что, у нас можно ворота закрыть или что? Так, подожди. На буковку Е, ну-ка. Да, ворота закрываем. Ага, понял. То есть можно взаимодействовать, друзья, с объектами с разными. Так, я не пойму, ребятки, где у нас игроки? Почему у нас по нулям везде? Что за баги такие? Почему я совершенно один на этой карте? Так, смерть, смерть через столько-то секунд. Вернись бой, трус. Да, то есть мне только стоило выйти из этой крепости, как меня сразу же похоронили. То есть нельзя, друзья, выбегать за пределы карт, потому что это критично для нас. Ну и что? В режиме зрителя мы находимся. Нет тут, ребятки, у нас игроков. Я так понимаю, сейчас я рестартану, и мы продолжим. Вы не будете смотреть на такое убожество сейчас. Итак, вот мы успели, сейчас присоединились к игре, все у нас хорошо. Все как надо. И мы выбрали того самого рыцаря, которым мы сейчас и будем пытаться всех их нагнуть. На F, кстати, можно делать пинок. Но я этим не пользуюсь. Меня, к сожалению, завалили. Просто я не успел нормально сконцентрироваться. Ну что ж, выходим. Сразу же вливаемся. Так, кто это такой? А с другой комнаты на нас никто не налетит? Я вот думаю, что кто-нибудь сбоку набежит. Да, мы можем двери закрывать. Тихо, тихо. Отбиваем удары. Ногой можно пинок делать. Так, у меня выбили оружие, вы видели сейчас, что произошло? То есть здесь так тоже, ребят, могут, поэтому нужно как-то более четко координировать свои действия. Так, ну что ж, ладненько. Я думаю, чтобы такого не происходило, нам нужно более напыщенно атаковать. Мы вообще где-то в каких-то подвалах очутились. Где у нас все? Так, так, так. С какой стороны враги? Где у нас месиво, ребятки? Что-то я не пойму. Где все-то? Я слышу звуки битвы, но не вижу самих бойцов. Так, здесь, тут можно пролезть, наверное, да? Так, где-то замеса. Ага, вот они, замесы-то тут у нас происходят всегда. Так, тихо. Не смог я парировать. Опять не смог. Оп, не смог. Оп. Так, а что ж ты будешь делать-то? А? Подожди, не дерись. Че, я в последнее время только парирую, и все. На! Парирую. Надо, ребятки, да, да, да, немножко получается у меня. Я не щитовик, поэтому не могу парировать постоянно его удары. Я думаю, если бы я был щитовиком, то я бы как-то дольше, наверное, держался. Ну что ж, давайте дальше пробуем. Опа, нас на улицу выкинул. Замечательно, свежий воздух нам на пользу. Ага, на свежем воздухе у нас любят тусоваться лучники. Ну что там, ребятки, у вас забитва вот тут такая? Почему меня с собой не берете, а? Возьмите меня с собой. Может, прикажусь. Да что ты какой резкий сразу, а? На-ка, тут, ребят, видите, на отпуш можно сразу двум, двум людям наносить дары. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Так, режем тебя Он с веслом с каким-то, Осторожнее, Берегись его, с веслом Так, откуда ты вообще появился-то, а? Осторожней Оп, не смог я им Оп, этот с топором опасный тип Да как ты, как ты смеешь-то, а? На, держи, это я уже просто-напросто в замес попал Оп, отлично, еще удар, что-то хрустнуло у кого-то, блин, я так понимаю, что сейчас еще кто-то забежит, опять этот чел с веслом, на тебя, получать. что-то я как-то долго держусь слишком, да, ребятки, нужно пульсировать из угла в угол, это тоже необходимо, он с молоточком, ты кузнец, что ли, или что? А ну-ка, получайте все разом на отмаш. вот так вот, вот так вот, отлично, что-то как-то долго я стою, у меня, а здоровье, что ли, восстанавливается? Походу, хрена. Это просто меня еще не били. Черт. Я, ребят, не заметил. У меня что, здоровье восстанавливается или что? У меня что-то бьют, бьют, а я не падаю. Я вроде не, чит не читерю нисколечки. Так, вот туда зашел лучник. Ах, ты откуда появился, а? Такой красивенький. Так, давай уже отсюда боли. Тут уже тебе не место. Тут сюда зашел лучник, я это видел. Откуда ты появился такой, а? Оп, тихо. Сейчас я замахнусь. Да, ребятки, тут... Да, блин. Нужно не паниковать. Все удары пропускаю. Все... Ах, ты отбил у меня все, а? Вот он странный такой тип. Он уже второй раз у меня выбивает, кстати, из рук оружия. Это, видимо, особенность класса, которым ты играешь. Так, куда ты побежал? Там наверху уже тебя ждут. Давай спускайся вниз лучше, чувачок. Спускайся обратно. Спускайся. Так, как он так быстро развернулся? Тихо. Тихо, тихо. У, тебя... у него, видимо, много очень сил. Поэтому он... Ах, как бы не разбиться, а? Да, ребята, учтите, что когда мы падаем, мы разбиваемся. Так... Давайте-ка еще раз попробуем. Кто-то здесь бьется. Да, это здесь мы и бились в этом месте. Тут до сих пор у них, видите, боевочка. Так. Вот щитовики, кстати, они очень жесткие в этом плане, парни. Так. Так. Так. Никак не могу замахнуться. Так как-то так, а? Да, блин. Он попадает, а я все никак не могу, вот наконец-таки, да, да, ребят, тут на самом деле сложновато воев... ну, воевать, то есть надо попривыкнуть к классу, как вот можно здесь грамотно, вот туда если упаду, я чувствую, я ноги себе переломаю просто и все, поэтому надо здесь аккуратненько спускаться, здесь реалистичность настроена таким очень хорошим образом, так, идем сюда, это у нас выход совсем из зоны или что это? Да, это у нас выход из зоны, поэтому нам нужно всегда находиться здесь. Так, я вот не пойму, мы регенерируем или мы не регенерируем? Так, вот туда забежал чувачок один, давайте идем за ним. Нет, мы не регенерируем. Так, вот это блок. Пинок ногой иногда можно использовать. Так, а если я ношу удар? Так, давайте, если я ношу удар, а потом сразу пинок, так тоже можно. Так, это я устал. Все, ребят, надо восстанавливать стамину, иначе нас замочат. Так, как у нас здесь? Откуда начать-то? Вон того заднего надо замочить попробовать, с веслом. Или лучше с топором? Но и с веслом-то он не такой опасный, как с топором. Это мне так кажется. Потому что удары веслом, они не такие, мне кажется, жесткие, как удары. Так как ты разошелся-то, а? Это я что, уже за пределы, что ли, пытался выйти? Вот с топорами, чувачки, а мне, мне кажется, пожестче будут. Оп. Тихо, тихо. Тихо. Не бей, не делись ты. Отлично попало, Отлично, наверное, ты после такого... Вот этот парень вообще страшный. Он у меня уже пару раз выбивал оружие. Надо его каруселить, что ли, как-то. Тихо. Ага, сзади подбежал на помощь. Вот он такой типок, знаете, скользкий. Оп. Он со своим мечом так может тут взаимодействовать со мной, что я охренею. Вот с веслом паренек мне помог. Если бы не он, я бы, наверное, давно же слег здесь. Опачки. Итак, так положили меня наконец-таки угомонить, говорят, дяденька. Что-то ты здесь разбушевался. Ну что ж, давайте-ка заново попробуем. Мне, мне вот этот класс не очень нравится Мне больше нравится со щитом Я сейчас еще разочек им сыграю, посмотрю, что получится И там уже будем смотреть Так, ты у нас кто? Легкий боец? А ну иди сюда Так, иди сюда, он специально, видите, что сделал? Он увернулся Пинок, под зад тебе На, держи, сейчас буду пинаться Жестко, тихо-тихо Я же пошутил Там еще кто-то сбоку сейчас по-любому подбежит Так, отлично Там Вот он спрыгнул, жесткий тип От, Отбиваем атаки так, так, жесткий тип какой, я. А. вот как с ним биться, скажите, оп, оп, ах ты пропустила, ах ты сзади давайте-ка, ах ты ж, да, блин, жесткий тип какой, а, шут гороховый вроде, а сам жесткий, капец, так, да, блин, опять завалили дядьку, ну ладно, сейчас я возьму щитовика и посмотрим, тогда мы команда на команду бились, я держался там очень долго, да, так, на Б, нас, значит, выбираем, и берем защитника. Попробуем. Сейчас мы сыграем с защитником. Вот он очень должен хорошо держать. Но мы сейчас посмотрим. Так, так, так. Где он? Ага, вот он, боец. Так, удар в щит. Опять удар в щит. Удар в щит. Мы подождем, пока он выдохнется. Так, сами можем нанести удар. Выдыхайся уже, давай. Типок, так, отлично. Ну да, щитовиком прикольно в одного играть. Давайте-ка выйдем на улицу. Там никого у нас сзади нет, вроде нет никого. Аккуратненько. Так, он у нас тоже может пинаться. Так, так, так. Где все? О, Опять они все в крепости, я смотрю. Ага, вот тут рядом еще один бежит. Ага, вот здесь еще один. Ну что, будем драться или как? Кто-то выиграл уже, получается. Кто-то победил, друзья. Но это явно не я, да, это не я. Но я много в этот раз набит, смотрите-ка. Ах ты, блин, зараза пробивает. Ну что ж, ребятки, вот такая вот у нас игрушечка, получается. Давайте еще один контрольный тогда матч. И мы все-таки, чтобы по максимуму посмотрели возможности данной игры. Сейчас мы выберем карту и продолжим, друзья. Так, значит, мы выбрали карту Ма Mountain Пик». Нам здесь, кстати, вот в загрузках дают неплохие подсказки Чем тяжелее ваш доспех, тем медленнее вы будете двигаться Имейте это в виду при создании вашей экипировки То есть, вот, ребятки, на заметке Вы можете держать блок на right, на правой кнопке мыши э, да, да, то есть, чтобы парировать атаки Так, ну что ж, выбираем обратно, как всегда, синюю команду Почему-то вот эти нули меня опять смущают Не дай бог, опять никто не загрузится Но посмотрим Так, выбираем синюю команду И я, наверное, сейчас выберу какого-нибудь другого персонажа Uh, есть негодяй, я так понимаю, ловушки, которые ставят, типа, здесь инженер есть тоже тех, тех, технического плана, боец. Так, ну что ж, uh, этот у нас чисто с булавой, с нормальной, да, ветеран. Пехотинец у нас с огромным копьем. Негодяй. Давайте попробуем uh, пехотинцем сыграем, я им еще не пробовал, может быть, он с копьем покажет хороший результат. Ну что, есть бойцы уже где-нибудь, кто-нибудь на кого-нибудь бежит? Что-то я никого не вижу. Опять, походу, я один здесь, да? Или я ошибаюсь? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну? Где все? В ожидании игроков. Опять тот же самый глюк. Да, ребят, вот такой вот небольшой глюк бывает иногда. Следы мои очень хорошо остаются и очень хорошо видны. Да, сейчас я, ребятки, перезапущусь и покажу вам нормальную игру. А то это какое-то извращение опять нас загрузило. Сейчас ожидайте. А в общем, друзья, я тут подумал и решил, нам предлагают сыграть обучающую миссию... Почему бы и нет? Давайте-ка я вам покажу. Надо было ее в начале показать, но я решил, что вначале пусть лучше будет побольше экшончика. А в обучающих обычно миссиях у нас не так его много. Поэтому давайте-ка попробуем. Пройдем именно обучалочку. Я думаю, тоже будет полезно и интересно тем людям, кто планирует здесь, в этой игре, жестко нагибать. Давайте, ребятки, посмотрим. Я лишу вас возможности проходить обучалочку. Вы посмотрите все здесь. И сейчас у меня на канале. Давайте подождем немножечко и организуем все это дело. Итак, оказываемся мы в лагере, я в нем уже был Вы двое выглядите абсолютно... Осмотри... Осмотритесь, это то место, где мы научим вас сражаться, а не нася себя вреда в процессе Так, перейдите в режим от третьего лица Так, нажмите а, буковку П и переключитесь в режим... Ох ты, вот это, видите, вот это я уже не видел, что такое есть Хорошо, это вполне достаточно на сегодня Вы двое смотрите на меня Так, я и вон тот он алко... алкоголик, да так, вернитесь в режим от первого лица на буковку «П». Отлично. Так, это настоящее поле битвы, но не пугайтесь, сейчас мы в полной безопасности. Так, я могу немножко передвигаться. До да, как? Это что, он в безопасности, что ли, или что это было? Не полагает, момент упущен. Где твой меч, новобранец? Нажмите один, чтобы экипировать основное оружие. Так, нажимаем один и достаем меч. Так, вижу, тебе уже не терпится прикрутить, Про проверить эту штуку. Ударь ту куклу вон три раза. Так, вот эту, да, так, раз. Хоп, два. Вот нас он, видите, с разных сторон мажет, это зависит от того, вот видите, мы если сюда немножко заглянем, то у нас замах будет с этой стороны. У нас даже в центре, видите, такая, тут, ну, как точечка, да, и у нас видно, откуда будет замах. То есть это у нас сверху, да, справа, это у нас слева, сбоку, то есть можно таким образом знать. Так, дальше, Одиночная атаки лучше использовать комбо. Для этого, так, покажите мне комбо, удар по этой кукле, так... Нажимайте левую кнопку мыши, чтобы выполнить атаку, пока эта атака не завершится. Нажмите еще раз левой кнопкой мыши, чтобы выполнить комбо. Так, давайте-ка попробуем. Нажимаем раз. Это у нас что, уже вторая атака? Это что, третья атака? Или еще не все? Следите за выносливостью в то время атаки. А, так, так, так, если ты лишишься выносливости, то не сможешь использовать комбо, что не очень хорошо. Так, я понял. Раз, удар. Да, подожди, а если мы двигаемся... Во-первых, покажи мне, что ты можешь, держать меч перед собой. Так, нажмите райд right, кнопку мыши для парирования. Раз. И ты даже ничего не, в... не навредил себе. Молодец. Теперь парируй три моих атаки. Покажи, что ты не совсем не, совсем не безболезнен. Так, давай, попробуем. Давай. Раз. Ах ты ж, черт возьми. Отлично. Давай еще разок. Хоп. А блин, а, надо вовремя. Видите, когда он наносит удар уже ближе ко мне, тогда я парирую. Так. Отлично, вроде справился Если быстро рассчитывать свою атаку После парирования вы совершите Репост Такая контратака может застать противника врасплох Как бы проинструктировать -то ее То есть проверить Тайминг очень важен Мы должны выполнить атаку а, Немного раньше или точно во время блока а, Парируй мою атаку выполни репост Оп, ой, блин Черт возьми, так По голове, оп Опа, вот это я так понимаю, да? Вот так вот, да. То есть мы только парируем и сразу же в атаку, да, наносим удар. Можем также, ребята, успевать. Ох, нифига, он здесь уже в шрамах. Да, то есть тут реально главное прыгнуть. Так. Я сейчас даже пытался, вот смотрите, он атакует. Ага, я не успел. То есть мне нужно примерно с ним вместе атаковать. Ах, ты тоже не успел, подожди-ка. А, тоже не успел. Можно как-то ударом тоже блокировать атаку. Ну ладно. Так, черт, ребятки, плохой пример. Давайте вот это парирование и наносим, да. Для парирования сразу после блокирования вражеской атаки Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выполнить реп репост Это очень важно, рассчитать время Если упустите момент, вы просто выполните обычную атаку Так, давай-ка Ага, понял, ну-ка, давай-ка попробуем. А, вот! То есть нужно прям резко очень сделать. Инструктор, еще есть один момент парирования. Он длится недолго. То есть нужно прям сразу. Мы только парировали и сразу же нажали. Там доли секунды, друзья, надо их вылавливать. Это может быть эффективно использовать для того, чтобы сбить тайминг. Попробуй отбить три моих удара поочередно. Так, давай попробуем. Ой, ой, так. Поочередно, да? Раз. Второй удар. Да блин, рано нажал. Так. Давай еще раз. Да, блин, тут поздно слишком. Надо, друзья, тайминги просчитывать. Отлично, очень хорошо. А, Убедите, что, что имеете выносливость, чтобы парировать. В противном случае вы можете потерять оружие. Ага, понятно, почему я тогда оружие терял. Сейчас я покажу. Оп! Все, вот так оно и происходит. Я помните, в тот раз терял оружие? Это из-за того, что у меня и выносливость просела, и мне просто-напросто его выбивает. Мы можем поднять его... А просто на буковку Е, я так понимаю Все, отлично Теперь посмотрим, можешь ли ты дать что-то побольше, кроме безумного Начнем с простого горизонтального удара Так Разруби ту палку тремя горизонтальными ударами Какую? А вот эту, что ли? Это не палка, это огурец или что это такое? Так, тремя горизонтальными Это у нас сбоку, да? Вот это горизонтальный удар или что? Или какую-то палку имел в виду? А, вот эту Так, горизонтальный удар это у нас вот слева, справа Отлично так, еще что ли? Так, а если с этой стороны? Ага, и с этой еще стороны. Нет, это у нас был колич удар. Надо видите, ребята, именно слева или справа. То есть у нас вот в центре вот этот вот а, маркер, он нам подсказывает, с какой стороны мы нанесем удар. Видите, как можно вот так вот рубить так. Переместите мышь немного вверх, нажмите левую кнопку мыши, чтобы выполнить вертикальную атаку. Так, да, вот так вот, ребятки, хоп-хоп-хоп, просто видно сразу, да. То есть это у нас откуда-то снизу будет удар, а это у нас будет а, сверху. Так, давайте подойдем поближе. А, вот так, нужно чуть-чуть вверх. Если это считается, конечно, да, но это, мне кажется, вот так вот, да, нужно вверх поднять. Еще вверх или как? Я что-то не пойму. Вот нас он странный. Вот это, вот. вот это, наверное, будет горизонтальная атака, да? Нет. Разруби тыкву, вертикальный удар сверху. Так, тыква. Ага, вертикальный удар сверху. Кия! Отлично. Далее мы имеем колющую атаку, которая позволяет точно попадать по цели. Вот. Колит ту капусту, вон там она. Так, давайте где капуста? Вот эта капуста. Так, а как? Подожди, колющую. Как у нас колющая? Так, э, нажмите... Э, а, это колесико. Вот у нас, ребят, колесико. Это колющая атака. Я теперь понял. То есть мы один щелк колесиком делаем. И у нас получается колющая атака. Раз. То есть, да, я тут слишком близко просто стоял. Так, у большинства видов оружия есть альтернативный способ использования. Длинный меч, который вы используете, можно держать в режиме захвата Мордхау, чтобы увеличивать урон от, по бронированным целям. Просто э, примени хва хватку Мордхау. Ну да, Мортхау он называется. Нажмите букву Р. Да, я, ребят, уже так пробовал. Так. Теперь сбей шлем с этой куклы, атакую хваткой Мортхау. Вот это у нас и есть. Мортхау удар. Да, друзья. Вот это я понимаю. Жесть. Так, опрокинь куклу к пинком. Да, на F. Вот так вот все. Отлично. Покойся с миром, Роберт. Его звали Роберт. Ох ты, бедный же, роберт а. Так, пинки нельзя парировать, поэтому они являются отличным способом разнообразить нападение и избавиться от... Так, чтобы защититься от пинков, просто сделайте пинок сами. Давай попробуем. Пинай меня. Отбей два моих пинка ногой. Так, давай-ка меч возьмем нормально. Пинай. Оп, он не успел. Так. Да, отлично. Я ее сам пинул. Опа. Надо прям в то же время, как он планирует. Но, но это надо отследить, да, друзья. Это надо отследить. Надо хорошо отменить атаку до того, как она уже полностью выполнена. Это может а, заставить противника парировать раньше. Вы можете отменить атаку, пока она полностью не выполнена, поэтому не ждите слишком долго. Так, обойдите мо мою защиту три раза, заставив меня парировать раньше времени, а затем бей в меня по-настоящему. Так, а, так, обхитрите инструктора, чтобы он парировал, используя. Затем нанесите ему удар. Так, обхитрите, чтобы он парировал. Как? А как завершить? А как завершить-то? Как-то можно прервать ее, да, атаку? Левую нажмите левую кнопку мыши, чтобы начать атаку, затем сразу же нажмите. А, на Q! поняли, ребятки, на Q. Хоп, и мы отменили атаку. Это раз. Отменить эту атаку, нажмите 9, чтобы пропустить. А, это понял. Отм... Так, чтоб... так, понял, ребятки. Оп. Подождите, вот я начинаю атаку, я сразу же отменяю, да? Ну вот я же вроде его обманываю. Нет, он парирует же. А, надо сразу после этого еще одно атаку сделать. Я понял, да. Вот наносим, парируем и еще раз наносим. На! Отлично, так. Наносим, убираем и еще раз наносим. Ему уже сложнее гораздо. Я ему по, прям по глазам дал. Смотрите-ка. Так, наносим, на накулаем. Отменяем. Не, он не успел. Отменяем и наносим с другой стороны. Отлично. Так, другой, другой способ заставить противника парировать раньше времени, выполнить а, морф-атаку. Морф может быть применен только от рубящего удара к колющему, или наоборот. Чтобы выполнить морф, а, начните атаку, а затем примените другую атаку. Это, при, это превратит первоначальную атаку в новую, что может сбить с толку тайминг вашего противника. Вот так вот, ребятки, сейчас посмотрим, как делаться делается. Обойди мою защиту в три раза, обманув меня с помощью морф-атаки. Так, а, выполните вы можете применять морф только при рубящем ударе до колющего Uh, и наоборот, uh, при рубящем от колющего. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выпнуть рубящий удар Ну, рубящий удар, это, я так понимаю, вот этот вот, да, сбоку Да, то есть, чтобы выпнуть рубящий задем Быстро нажмите uh, к колесиком вверх, чтобы колоть Это превратит рубящий удар в колюще. Немедленно, немедленно, иначе упустим момент Так, так давайте-ка я попробую Так, вот у нас рубящий удар сбоку И сразу же колесико, раз, отлично Также мы можем с другой стороны, да Сразу же, ага, вот видите, ребят, как он с получается. То есть мы сразу вроде наносим и сразу же на колесике если мы прокручиваем резко, да, то есть вот это нас рубящий, И на колесико раз, и сразу же в колющий превращаем. То есть мы вроде как замахиваемся, но у нас колюще, видите удар, то есть, ребятки, да. Замахиваемся слева и сразу же мышкой. Так, еще раз. Вот так вот, на тебя получаемся, дырка. Так. Вы можете повторить мою атаку Своей атакой Так, ты должен соответствовать атаке врага Чтобы успешно провести чембер Я буду рубить по горизонтали слева А ты должен парировать Выполнить такой же рубящий удар справа Так, подожди-ка рубящий... А, все, понял, да То есть вот мне сейчас Ага, вот мне сейчас надо было это да, да. да. Не, неправильно То есть, чтобы мне парировать, мне нужно противоположную атаку Но я не могу этого сделать вот сейчас должен, по идее, быть, да? Вот сейчас тоже не получилось, так. На-на-на, надо с другой стороны. Вот он с той стороны рубит, а я с этой. Да, блин, опять не успела. Да я все же правильно. Так, выполни удар правой а, до того, ору... так, до того как оружие достанет до тебя. Время является ключевым, не спеши. Нажмите идею, чтобы... Так, понял, да, то есть выполните удар правой. Так, правой. Или парировать надо, подожди-ка. Подождите еще раз так. Тут надо просто парировать или что-то еще делать? Не пойму. Это мне мне предлагают научиться парированию а, именно мечом. Не, не именно, не на правую кнопку мыши. Так, выполни удар правый до того, как оружие достигнет тебя. Ага, все понял. То есть вот он бьет. Так, подожди-ка. Ну вот сейчас тоже не попал. Ну вот я сейчас просто его по нему пробиваю. Ну он как-то быстрее даже бьет. Ну вот он сейчас... Вот я даже не знаю, ребят, как... Ага, вот это, по-моему, было, да? Нет, все равно промазал. Да, блин, а. Ну вот, не пойму, ребят, тут надо как-то парировать. Так, выполните удар правый до того, как оружие достанет до тебя. Время является ключевым, не спеши. Не можно как-то побыстрее нанести удар, или чоли? Так... Но это могу замахнуться и парировать сразу, да? Вот так вот, раз. Что-то я не пойму, как это работает, ребятки. Кто, ребятки, разобрался, напишите, пожалуйста, в комментариях, как надо было правильно этот момент провести. Что-то у меня не получается, ни хрена. Так, ну надо как-то... Ага, вот это, так я понимаю, было, да? Ага, вот он сейчас замахивается вроде как. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, еще разочек, да? Нет, ага, вот этот, да, это тоже у нас, видите, как он проводит просто удар? Нет, сейчас не получилось, так... А если удерживать? Нет, ни хрена не успел, надо заранее. То есть уже надо просто представлять, когда враг замахивается. Но это я сейчас просто его лупашу. Это я просто бью его. Нет, нет, нет, нет, нет друзья, нет, не так. Ну, давай же, покажи нам еще раз, как это делается, чувак. Давай, давай, давай, давай. Нет, нет, нет, нет ну слишком резко. Давайте-ка еще разочек. Я всего уже изрубил, а. Ну, типа, типа я прошел это. Ну, в общем, ребята, вы поняли. Теперь сделаем так, чембер. Легче применять колющим ударом, чем крубищем. Так что вам нужно сделать и нанести колющий удар прямо перед тем, как по вам попадут. А нет необходимости. Так, колющий удар. Ага, понял. Ага, вот так, наверное, да? Колющий удар у нас, ребятки, это на мышку. Коли до того, как оружие достанет до тебя. Время является ключевым. Вот сейчас вроде я пытался что-то такое сделать, но он сейчас, видите, постоянно колющими, колющими ударами действует. Вот не могу никак попасть в этот момент. Ну вот же вроде было, да? Вот, вот, вот, вот, вот. Так. Опять не получилось. Нет, нет, нет, нет, нет, друзья. Ну вот сейчас вроде почти. Вот давай, вот он как-то странно, вот. Эх ты ж зараза-то, а! Вот, еще разочек, давайте-ка. Опять не то. Вот. Или еще надо разочек. Так. Вот, отбил вроде как-то. Мечи столкнулись. Нет, нет, нет, отпрыгивай, отпрыгивай. Как вот резко, интересно, уйти от атаки. А что ж, опять он мне попал в голову, а? Ну вот еще разочек. Давай, чувачок, ну покажи же, как мы отбиваем. Вот. Хорошо справляешься. Конечно, тут столько попыток у меня. Теперь примени все, что ты узнал, и нанеси мне 5 ударов. На этот раз я не буду... Я не буду, говорится, это самое, поддаваться. Так. Стамина пошла у меня. Так. Так. Какой мощный типок, а? Не получилось. Так, вроде как ушел. Ни хрена не нанес, не нанес я ему ничего. Так, так, так. Можно же пинок сделать, да? Можно так-то... Нако, держи. Я ж тебе нанес удар, нет? Пинается, гад. Ах ты, блин, пропускай. Но у меня сейчас пока что здоровье не бывает. Это меня очень радует. Смотрите, какой мощный, а. Я ему один удар нанес Нако, держи. Нако. Можно на куб, кстати, отменять еще атаку свою. Сразу же колющий удар какой-нибудь нанести ему, да? Аж ты что ж ты будешь делать-то, а? Колющий удар. Он, кстати, очень хорошо их блокирует. Так, да, блок у нас это... Понятно, что просто на правую кнопку мыши надо вовремя. Да, вот видите, как он хорошо это все сделает, а? Да, он, он бы меня уже давно уничтожил просто. Смотрите на этого профи, а? Я вот думаю его просто из, измотать сейчас, а потом уже наносить удары. Блин, а? Да, ребят, на самом деле, трудновато. Так... Пинками больше проходит Я, может сказать, его запинал Следуй за мной, пора поиграть с новыми игрушками Что он там нам предлагает, давайте-ка посмотрим Какие еще игрушки он нам предлагает И как интересно оружие прятать Оружие менять, я так понимаю, на кнопки. Но у меня, кроме как кулаков И меча, пока ничего нет здесь Вот, ребят, видите, он в правом углу Так, подними этот лук Берем лук Это первое Так, пикап, острока за долгое время Хорошо, теперь порази ближайшую цель три раза Давайте попробуем. Так, вот у нас прицел. Стреляем. А, да ты что ж не отпускаешь-то? Че, перетянул что-то, типа? Типа, селенки кончились. Давай-ка, отлично. Внутренний круг. Внутренний круг. Это я во внутренний попадаю, да? Отлично. Отлично. Погляди-ка, оказывается ты не слеп Так, а теперь я хочу увидеть реальную стрельбу Попади трижды в цель а, средней дальности Ох ты, вот это да это уже, это уже посложнее, да Так, дальше внешний круг Дальний внешний круг осторожней, да, ребят, вот так вот надо целиться попал, сейчас мне предложат в самую последнюю попасть, наверное тебе так, хочешь доказать, что я не прав три попадания в дальнюю цель, о, вот это вообще сложновато будет, так, давайте-ка попробуем так, тихонечко, тихонечко чуть повыше надо, мне кажется, брать да, чем мы дольше, ребят, держим, тем у нас сильнее дрожать начинают руки, поэтому стар... не старайтесь долго слишком прицеливаться вообще не долетел, да, давайте-ка попробуем повыше, я так чувствую, что нужно тут повыше задирать, вот так примерно так, отлично, дальний внешний круг Ну и то хорошо Да, вот видите, как начинают руки дрожать очень сильно И у нас сразу же прицел сбивается Поэтому надолго задерживать не стоит Так, нет, надо повыше все-таки брать немножечко У нас все-таки есть траектория полета у стрелы Есть такое дело, попал Дальше что у нас? Это что тут такое у нас? Это однако что-то отличает настоящего стрельба от, от, от, тал от талантливого любителя Это тест Ганса Какие-то тут игрушки у него, я смотрю. Ты готов к тесту Ганса? Ну и? И что надо сделать? Вот этого надо подстрелить, что ли? Нет, куда ты побежал, Ганс? Куда ты побежал, Ганс, движущийся? Ганс, блин, такой Ганс себе, а? Тихо, тихо, тихо. Как в него попасть-то? вообще резко как-то перебить. Туда-сюда мечется. Да-да-да, сложновато по бегущей мишени попасть. Да, вообще сложновато. Это все статичные были, а вот в движущуюся это хрен ты попадешь, блин. Он еще не добегает в те места. Так, плохой из меня, ребята, лучник. Очень плохой. У меня что, все стрелы кончились? Давайте-ка пополним. Нет, не попал. Реально, блин, сложно попасть в движущуюся мишень. Да, если Приш... пришпандорил я его. Так, так, с Гансом будет все хорошо. Отлично. Следуй за мной, у меня для тебя сюрприз. Пойдем, посмотрим, что за сюрприз. Что это, лошадка, что ли, я так понимаю? Ты меня на лошадке хочешь покатать? Надеюсь, ты не боишься. Возьми эту пику. Так, которую вот эту? Чё у нас тут вот такой Конные бои? Пика бесполезна в, бле, в пешем бою. Теперь запрыгивай на лошадь. Так, давай-ка попробуем. Раз. Так, Гант сказал любезность и заменил цели для стрельбы из лука. Кажут, попади в каждую из них, э, в каждую цель пикой. Так, а, мне надо туда выехать, что ли, я так понимаю? Тихо-тихо-тихо, лошадка. Ты так сильно не бегай. Так. Надо сейчас просто-напросто бежать и попасть по ним пикой. А как попадать пикой? Так, подожди-ка. Так, нажмите F, а время быстрой езды, чтобы начать атаку пикой. Так, вот мы едем быстро и... И все, что ли? Едем, едем, едем и... И, ну, начать-то я начал, а толком-то ничего не сделал. Давайте-ка едем, едем и... Как это? Как, как закончить-то атаку? Так, нажмите F, а время быстрой езды, чтобы начать атаку пикой. Сейчас-то я что делал? Вот, давайте по той попробуем попасть. Как же у нас это получается? Ну, я вроде ее выставил, но ни хрена не попал в мишень. Я так понимаю, нам надо успеть просто-напросто ее выставить, пику, чтобы ударить нашу мишень. Давайте попробуем. Так, вот мы бежим, бежим, бежим. Выставляем и... Баба! Попали, да, есть такое дело. Так, тут мы не сможем выставить, надо нам разогнаться. Да, ребятки, есть свои сложности определенные. Я думал, так-то просто все. А тут не так-то просто. Да, блин, рано выставил. Точнее, слишком поздно. Надо пораньше немножко. Кого-то сбил. Ты уж, ты уж ладно, это, меня сильно не ругай. Я, я только учусь. Так. Ну почему, а? Надо как-то сбоку заезжать. Заезжать надо сбоку. Как-то вроде легко, а вроде не очень, друзья, получается. Да, блин, а. Надо еще причем точно по мишени разгоняться и попадать. Так, так, так, давайте попробуем. Ну что ж ты не выставляешь-то, а? Ну, блин, опять промазал. Да, блин, как-то сложновато, кажется. Я думал, гораздо проще это все будет происходить. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Да, блин, друзья, нихрена не получается. На самом деле вот такое у нас обучение. Вроде говорят, что быстро, быстро. А хрен-то там. Ну, ладненько, я все-таки попробую добить его до конца. Все обучающие маневры пройти вместе с вами, как и планировал. Так. Нет, опять слишком поздно. Опять сейчас мужичка зацеплю. Вот эту ближнюю мишень через как сбить? Ну? Ага, вот. Можно прям нет, не сбавлять скорости, а просто выставлять, выставлять пику и бить по мишеням. Так, все, выставляем. Есть такое дело. На самом деле, надо приноровиться просто, и у нас все будет получаться как надо. Выставляем, выставляем. Ну, и есть такое дело. Ганс гордился бы. Отлично. Хватит дурачиться, слазь с коня. Так. На что слезть коня? Е, когда лошадь... Э, так, так, так. Останавливаем лошадь и спрыгиваем с коня на букву Е. Отлично. Следуй за инструктором. Где инструктор-то? А вот он, инструктор. Пойдем-ка дальше. Что тут у нас такое? Что нам этот инструктор припас на этот раз? Давайте, друзья, посмотрим. Так, надо бы нам что-то другое выбрать, наверное. Длинный меч. И Он нам сейчас по-любому какие-нибудь ловушки начнет учиться. пользоваться. Так, большие деревянные двери на твоем пути не проблема. Подбери топор. Где топор? Ага, вот топор. Вижу топор. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выполнить атаку. Не попал под двери. Да как так-то, а? Что, занимаемся лесорубством, что ли? Раз... Раз. Вот так вот мы можем все это дело вырубить. Отличненько. Хорошо как. Хорошенечко. Чего нам говорят еще? Используйте топор, чтобы снести. Ну все вроде бы. Я же справился. Что с тобой? Ты на кого кричишь? Это похоже на место, где можно выступить в гильдию дровосека? Вырубите мою тяжкую работу. А, ха -ха, пришел тот раз, возмущался. Вот возьми тот молоток и почини все обратно, как было. В лицо прям кинул. Я бы сделал... То, как он говорит, похоже. Так, давайте-ка возьмем молоточек. Поменяли оружие. И тут можно все это отремонтировать, да? Как ремонтировать? Как ремонтировать-то так? Лев... Подожди, что это я выкинул? Давай-ка возьмем молоточек. Так, нажмите левую кнопку мыши, чтобы выполнить атаку. Используйте киянки, чтобы починить обе двери. Ну а сейчас что, я не чиню, что ли? Как чинить? Ага, понял. Вот так вот. То есть мы, видите, разрушили. Можно также это все дело починить. Это на какое-то время задержит. Отлично, невероятно, с каким дерьмом мне приходится иметь дело. <laughs> Пришел такой. Так, так меч-то я, наверное, возьму, пожалуй. Конечно, можно просто открыть эту дверь, было. Да-да-да, что это мы ее вырубили там? Признаю, что так не идти и определенно не может метать 90 килограмм снаряда за 300 метров. Но будь добр к ней, ладно? Так, это у нас катапульта. Подходим к ней. Катапульта, вон же. Так, так, так, куда нам говорят, стрелять хоть из нее. Так, используйте э, маус. Э, так, это колесико мыши, чтобы натянуть. Ага, вот туда нам предлагают стрельнуть. И куда нам предлагают попасть вообще? Нам предлагают что-то сбить, да? Так, так, так. Надо просто мощность немножко другую поставить, а как. Так, камень сам себя заряжает, да, так, поменьше давайте мощность, потому что цель, я так понимаю, самая ближняя. Вот так вот, раз, и кинули туда, куда надо вроде, да, так, давайте дальше, По... так, помните, что вы всегда можете подтолкнуть, ага, точно. Так, так, так, поехали на другую позицию, вот сюда, к примеру, встанем, теперь мне надо следующую цель, я так понимаю, поразить, давайте-ка посильнее натянем, и раз, докинем, нет, да, докинул. Так, второй флажок свалил. Вот там вдалеке сможешь попасть. О, как далеко. Наверное, надо по максимуму натягивать. Давай попробуем. Так, так, так. Натягиваем на, на колесико мыши. Так, а как интересно целится то Так, давайте-ка попробуем. Раз, два, три. На полный у нас натяжка. Огонь! Куда-то, мне кажется, немножко в это вправо ушло. Сейчас немножко вот так вот выровняемся. Выровняем немножечко. Да, давайте. Натяжение... Натяжение, натяжение по максимуму Я думаю, что это точно максимальное натяжение Нужно огонь Ну, еще надо немножко правее Точнее, левее встать Вот так вот, да, давайте попробуем И сейчас мы пристреляемся Мы все-таки собьем эту цель Не волнуйтесь, друзья, у нас все под контролем Фаер, фаер Вроде попал же, нет Давайте как-то вот так вот еще Вот, вот теперь, думаю, будет все как надо вот сейчас мы точно попадем. Заряжай давай, родное, Давай, заряжай, натягивай, натягивай, натягивай. Огонь! Да, блин, опять как-то надо еще немножко правее уйти. Вот. Никак не могу пристреляться. Что же за дела-то такие, а? Ну все, сейчас, думаю, точно будет грамотный выстрел с этой ложки. Так. Раз, раз, раз. Поехали! Отлично! Ну же, ну же. Попал, Нет. Да что ж такое-то, а? Надо немножко, это, натяжение ослабить, потому что, мне кажется, дальше перелетает. Или нам просто надо катапульту подогнать. Так, вот так сделаем сейчас. Вот так немножко ослабим. Огонь! Все правильно ведь, да? Отлично! Вот в самый раз я попал прям. Как надо сделать. Так, у нас должно быть э, перемирие. Они собираются ответить, вернись в лагерь и отчитайся за, дежур... за дежурство, солдат. Все, что ли? Это у нас обучающая миссия, ребят, была. В общем, ну, раз мы с ней закончили, значит, хочу услышать от вас отзывы по поводу данной игры. Мне, в принципе, игрушечка понравилась. Здесь также, не забывайте, есть кооперативный режим, просто в моей версии игры такого не было. А так здесь можно играть совершенно с другими игроками, с таким же интеллектом, с такими же головами, как и у вас, друзья. Так что, ну, данная игра получает 7 баллов из 10 своему жанру да оказалось достаточно неплохой достаточно динамичный все здесь происходит интересно мне лично она зашла а как ребятки вам эта игра зашла или нет пишите в комментариях и чем больше лайков она соберет и чем чем больше просмотров у нее будет тем это будет лучше мотивировать меня играйте в самые топовые и то, и крутые игры и приятного геймплея друзья ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов что я размещал в этом видео то поздравляю тебя и возможно в следующем видео